Следующий этап. Часть языкового мышления означает, что чтобы уверенно говорить на английском, новые слова должны войти в ваше сознание. Они должны стать частью вашего мышления на английском языке. То есть вы должны сразу, как только у вас есть мысль, которую вы хотите выразить на английском, сразу облекать эту мысль в английские Слова, фразы, конструкции, тексты. Не переводите сначала на русский, а затем прикладывайте на английский. Это действительно очень важный аспект. Я знаю, что многие изучающие английский язык, особенно на низких уровнях, прибегают к переводу, но самое главное злоупотребляют им. Они хотят сделать пересказ текста или описание картинки, или просто ответить на вопрос, развернуто, и сначала формулируют на русском, а затем переводят на английском. В результате, на выходе, обычно получается текст с большим количеством ошибок, с нарушенными структурами. Потому что если у человека низкий уровень, да он еще на, с русского переводит, получается не очень хорошо. Перевод – это отдельный навык, который специально тренируется на переводческих отделениях, ну или вне их на курсах. Тем не менее, это не то же самое, что говорить. Родной язык в данном случае будет выступать как буфер между вашей мыслью и выражением этой мысли на английском языке. И этот буфер, он тормозит вашу речь там, там грамматические конструкции, очень часто неправильное сочетание слов, потому что мы делаем оглядку на то, как это в родном языке сформулировано. То получается, что мы вынуждены делать этот перевод, а это дополнительная операция, плюс перекодирование на другой язык, уже с родного на иностранный. Такие процедуры только усложняют ситуацию и затормаживают нашу речь. Что же делать? Надо стараться как можно меньше, уже на самом раннем этапе изучения английского языка, не прибегать к родному языку. Я не хочу сказать, что переводить нельзя вообще и что нельзя пользоваться переводами слов. Можно, но точечно. Например, слово с каким-то сложным определением на английском словаре, которое вам действительно не очень просто понять. Проще перевести на родной. Есть идиомы. Очень красочные. И чаще всего в родном языке есть параллельные идиомы, которые очень похожи. Здесь проще перевести. Да, надо знать, как объяснить это на английском простыми словами, но перевод на родной язык также очень помогает. Какие-то сложные обороты, грамматические конструкции переводить в целом можно. Но, опять же, точечно, если ваш уровень Beginner, Elementary, Pre-Intermediate. Выше уже резко ограничиваем количество переводов. На самом деле англо-английские словари, где вам на английском объясняют значение слов, бывают разных уровней. Они же есть для учащихся, учебные словари, есть и словари для начинающих, у Кембриджа очень хорошая градация, для тех, у кого средний уровень, словари для тех, у кого уровень продвинутый. Вы выбираете то, что подходит вам. И тогда, если у вас уже уровень intermediate и выше, вы Минуйте эту стену родного языка. Вы правильно слова записали на английском, протренировали, и они сами у вас начинают складываться в правильные предложения, потому что вы сделали предварительную большую работу. С вами была Марина Бочарова, ваш преподаватель английского. Если видео было для вас полезным, нажмите на кнопку «Понравилось» и поделитесь с друзьями. Будем на связи!